Зинкование – это коническое углубление, получаемое с помощью инструмента зенковки для потайного размещения крепежных изделий. На нашем производстве мы применяем зенковки с углом при вершине 90, 120 и 140 градусов. Как выглядит технология зинкования? Для зенкования используются специализированные фрезерные станки с контролем глубины опускания инструмента. Неметаллизированные зенкованные отверстия выполняются перед финишной механической обработкой с отсчетом от непроводящей поверхности. Станок выдерживает расстояние от прижимной пятый до кончика инструмента. Металлизированное зенкованное отверстие выполняется перед операцией гальванического осаждения меди. Выдерживание глубины погружения инструмента осуществляется после Обнаружения касания медной фольги. Обязательным условием покрытия конического углубления гальванической медью является наличие площадки на верхней и нижней сторонах печатной платы. При размещении заказа печатной платы с отверстиями и разъемами в теле печатной платы необходимо дополнить герби-файлы чертежом.